Всем привет, приветствую вас на своем канале. Это вторая часть серии о проектировании балочной фермы и ее автоматизации. На прошлом уроке я рассказал о том, как добавить стержни, обеспечить равное расстояние между ними и добавить косынки. В этом завершающем уроке я расскажу, как Добавить раскосины и как завязать количество раскосин с количеством стержней. Так, для начала давайте добавим сюда элемент раскосины. А количество стержней давайте поменяем на меньшее. с 9 давайте до 5, к примеру. И длину пояса поменяем с 3200 мм до 2500 мм. Так, отлично. Сопрягаю новые элементы раскосины. Раскось у нас так же, как и стержни, состоит из двух уголков. Здесь я сопрягу кромку и грань. Здесь я также сопрягу кромку и грань. Здесь я сопрягу только одну кромку для того, чтобы у нас Раскос имел какой-то определенный ход. Так, теперь нам необходимо определиться с длиной роскости, для того, чтобы у нас она автоматически э, менялась, в зависимости от межстержневого расстояния. Ну, здесь, наверное, решение лежит на поверхности. Это теорема Пифагора, что длина гипотенузы, гипотенузы равна квадрату из суммы э, корню из, из суммы квадратов катетов. Но, в принципе, в солиде есть и другие. Инструменты, которые помогают э, не таким затратным способом э, добиться э, автоматического изменения одного размера э, в прямоугольном треугольнике, это инструмент под названием Измерить. Идем в Уравнение, Управление уравнением, здесь щелкаем компоненты, берем э, размер этой расходной, выбираем функцию Измерить и измеряем расстояние. От этой кромки и расстояние до вот этой вот кромки. Щелкаем на свободном месте, да, примечание номер 2. И здесь вычитаем, ну, например, 40 мм. Щелкаем ОК. Если нам не нравится результат, мы можем увеличить длину. Уголка Либо я предлагаю все-таки в этот раз увеличить размер косынки. Здесь поставить не 75, а допустим 150. И поставить здесь. Изменить ее расстояние от стержня. Например, 150 минус 30. Будет 120, зеленый на 2. Вот таким вот образом. Также никто не заметил из подписчиков и зрителей, что здесь крайний, крайний стержень без косынки. Поэтому сейчас я добавляю сюда две косынки. Может, конечно, заметили, но не сказали. Из культурных побуждений. Сопрягу их с уже имеющимися статичными элементами. Данный стержень статичен, но он не относится к массиву. Так, ну вот теперь сборка правильная. Сохраняем. И добавляем еще два уголка на другую раскосину, которая у нас пойдет налево-наверх. Право-вниз, налево-наверх. Здесь сопрягаем тем же самым способом. В верхней точке мы сопряжем две кромки, а в нижней точке сопряжем одну. Так как у нас раскос имеет одну и ту же длину, нам здесь необходимо оставить все как есть. То есть менять ничего не нужно. И здесь сопрягаем всего лишь одну кромку. Ну вот, отлично. Половина дела уже сделана. Проверим на интерференцию. Да, без интерференции. Отлично. Проверять на интерференцию нужно с какой-то определенной регулярностью для того, чтобы не пропустить пересечение двух элементов сборки. После этого мы выделяем один, одну раскосину, один элемент и размножаем ее на 1000 миллиметров. У нас всего будут 3 экземпляра. То же самое делаем и с другой группой уголков. Размножаем только теперь на 2 экземпляра. Так как видите, у нас здесь небольшая интерференция, поэтому... Давайте здесь уменьшим еще, допустим, на 20 мм. Обновим. Да, ну вот теперь... Теперь отлично. Даже можно еще немного прибавить. обновим сборку, сохраним и проверим еще раз на интерференции. Да, без интерференции все отлично. Итак, теперь если мы попробуем поменять количество элементов стержней с 5, например, до 8, то, как вы видите, у нас раскосины не поменялись и остались на своих местах. Поменялась только длина раскосин. Давайте вернем обратно на 5 стержней. И теперь самое главное. Как же нам автоматизировать зависимость между количеством раскосин и количеством стержней. Зависимость это, кстати говоря, нелинейная. То есть нельзя линейно добиться здесь отношения количества Стержней количеству раскосин. Потому что, например, при пяти стержнях, ну давайте, шести стержнях, у нас три э, раскосины одного типа и три раскосины другого типа. Объединять вот таким вот образом, здесь две, два типа раскосин в один массив, здесь тоже не имеет смысла, потому что мы не добьемся э, вот такой такого вот половинчатого массива. У нас может быть только либо два, либо три элемента. Два с половиной элемента в массиве быть не может. Поэтому, что мы делаем? Мы для начала идем в уравнение. Сдаем новое уравнение. Щелкаем по первому массиву. Это там, где у нас три экземпляра. Щелкаем по шагу массива. И он у нас будет равен. Расстояние между элементами первого массива. Массива со стержнями, как вы уже, наверное, догадались, умноженный на 2. Так, отлично. Сейчас я немножечко здесь подправлю. Слишком большое окошечко получается. Таким вот образом. Теперь то же самое мы делаем с элементами второго массива. Щелкаем два раза по линейному массиву. Выбираем значение 1000. И можем задать равенство либо на первый массив с стержнями, либо на предыдущий массив с раскосинами. Давайте зададим на массив с стержнями. Также два раза щелкаем по массиву с стержнями. Выберем значение 500 и умножим на 2. Так, два э, массива у нас уже завязано, Завязан пока только шаг. Щелкаем ОК. Теперь самое главное. Нам необходимо завязать количество элементов в массиве. И это делается следующим образом. Самое главное, к чему мы так долго шли. Практически два урока. Выбираем. Первый массив – это тот, в котором у нас три элемента. Выбираем количество элементов в этом массиве. И здесь выбираем функцию. Функцию из всех ниже предоставленных выбираем названием int. Данная функция уменьшает количество, не количество, а значение Числа до ближайшего Целого вот В меньшую сторону То есть если у нас получится значение 4,5 то она Эта функция уменьшит а, до 4 Если 5,5 то до 5 Поэтому мы щелкаем Два раза На массив со стержнями Здесь мы удалим Пока это нам не нужно Выбираем Количество стержней. Прибавляем единицу. Это важно. И делим это все на 2. В скобках закрывается. И здесь ставим вторую скобку. Щелкаем окей. И теперь практически то же самое действие мы делаем с последним массивом. Выбираем количество элементов. 2. Выбираем ту же функцию. Выбираем потом первый массив. Здесь мы пока удалим. Это нам не нужно. Выбираем количество экземпляров этого массива 5. И просто делим на 2. Щелкаем ОК. Так как 5 разделить на 2 будет все-таки 2,5. А при введении этой функции значение уменьшается до 2. И щелкаем ОК. Проверяем нашу интерференцию. Отлично без интерференции. И теперь давайте посмотрим, как у нас работает наша сборка. Увеличиваем значение, ну, например, до 5000. Обновляем сборку. И смотрите, у нас раскосины стаи нужной длины. Ну, в принципе, на реальной сборке здесь не, труда не составит подвинуть для того, чтобы здесь была просто площадь соприкосновения побольше. Это не столь важно. И теперь давайте попробуем поменять количество экземпляров стержней с 5 до, допустим, 10. Первое число у нас было нечетное, второе число четное. Это важно. И смотрите, у нас сборка автоматически перестроилась и автоматически добавились необходимые раскосины в эту сборку. Какое бы мы а, значение бы не а, добавляли, Какое значение мы не принимали для стержней, все равно значение раскосин будет вычислено по формуле и будет всегда правильно. Вот таким вот образом можно очень легко и быстро настроить сборку под нужды, меняя всего лишь длину сборки и меняя количество стержней. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вы не подписались, подписывайтесь на мой канал. На моем канале много уникального контента, которого вы не найдете на любом другом обычном канале. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.